Но вот эти двое, когда мы там были, устроили целый спектакль. Угу. Ну и кто же они? С ближайшего окружения Минина. Паша Утюг, по данным оперативников, в последнее время самостоятельно вел часть дел Минина. А это кто второй? Адвокат покойного. Маркилов Николай. У нас на него ничего нет. Темная лошадка? Пожалуй, что так. Что ты можешь конкретно сказать о, о них? Ну, орали-то а они друг на друга натурально. Только вот если притворялись... А может быть, это и был сговор, чтобы убить?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 подожди-ка. Подожди, вот он. Вызывай дорожную постовую. А скорую? Скорую я сам. Стой! Стой! Быстрее, пожалуйста! Быстрее, быстрее, быстрее. Слава! Слава, ты меня слышишь? Слава! Саша с Силой. Crafted. Что? Силой я это не... Не... Не... Я помню, я помню, Силуко, Силу. Не мешайте, не мешайте, он уходит. Дайте, Слава! Он уходит, Слав... дайте, не мешайте работать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 силой. С ними я сам разберусь. ленточка? Мне опять снова. Я тебе говорю, это переделал. Чибис летал не ниже мини. Подожди, подожди, подожди, не так скоро. Да что, непонятно. Убитый сегодня снайпером Чибис. И убитый таким же способом. Миня. Птица одного полета. Это я знаю. Криминальный авторитет. Или просто авторитет. Эти двое были главарями двух из пяти семей, которые разделили город на сферы влияния. Слова, слова. Ты мне что-нибудь дай. Бутерброд с колбасой, видишь?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 А что случилось? Где вы ее нас? Вам придется проехать с нами. <клёх> а -а -а. Тише, тише. Давай сюда. Нет, сюда. Здесь свободно.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 Наручаться, что это точно не он, я не могу. А кто еще? Двое. Сивохин. Анатолий Ефимович. Сива, что Слышал уже. Ну да. Вчера парня, которого сбили, он же с Данилова ушел встречаться. Но он успел шепнуть ему, что это Сивой. Я по как бы, затею. Очень может быть.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 А не братья в автосервисе. Допустим. Кстати, а чей это автосервис? Ну, судя по тем делам, которые мы изучаем, под сивом. Сивой. Опять сивой. Ладно, разберемся. А пока. А пока, если мы не будем тянуть время, мы можем взять Петю Быкова. Наташа Васнецова. Молодец. Учись, студент. Если так дело пойдет, она сядет в мое кресло, а не ты.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 И тогда кара была бы куда страшнее, чем просто пуля в голову. Но это по вашему понятиям. По нашим понятиям. Но лучше наше понятие, чем никаких. Вот как раз, когда нет понятий, тогда им наступает беспредел. Но ваши методы далеки от совершенства. <связь> Давайте не будем пытаться сейчас перестроить мир в одном частном разговоре.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 Я же говорил, он Ленина прямо в глаз бьет. Чего он такой смотри? Отца у него недавно посадили. А кто посадил? За что? Паша главным егерем здесь был. Не Негодил чем-то новому начальству. Да вон они приехали. Замелин! Замелин! Зачаста приехала! Иди встречай! Замелин? Замелин? Что такое? Ты что, уснул, что ли? Простите, товарищ генерал, задумался. Продолжай.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 В квартире его не оказалось, там устроена засада. А Данилов Своснецовые вернулись из-за автосервиса. Жду. Жду от них известий. Может быть, подкрепление вызвать? Да ладно, Слава. Это Петя Бык? Он же горшка два вершка.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 А на кой или на какой, я сам решу, понял? Понял. Ну, раз понял, все, иди работай и на место поставь. И помни, замы тебе еще заработать надо. почему ты меня целуешь? Потому что я тебя люблю. А дядю Леша ты тоже любишь? Почему ты так решил? Ты же его целовала. Когда это? Что-то я не припомню. После аттракционов. Вы думали, что я сплю, а я вовсе не спал. Ах, ты хитрюга. Да?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 Сижу своими днями в этом долбанном кабинете, Света Белого не вижу. Тут вышла, на тебе. Ты даже не представляешь, насколько ты дорог мне. Сиди, сиди. Ну, а как он? Разрешите доложить, товарищ полковник, уже лучше. Ранение сквозное, врачи говорят, если слезами не орошать... Как ты гад.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 Тогда у тебя завтра выходной. А вы домой? Я. Хотел бы оказаться в одном месте. Так что же вам мешает?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 меня целится. но я не знаю кто и откуда а сивой у него есть интерес в этом деле сивой на ну, сивы здесь при каких есть информация короче сивы мог все это затеять мог бы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 Рамка. Черт, черт, как я ошибся. Опять длинобойщик. Все указывает на него. Ну да, наводка на Сива была с самого начала. Льворычев называл его. Все, все. Красивый теперь расчистил себе поляну и старик под угрозой. Леша! Поехали, брат, Силова. Я с вами. О! Выпустили уже? Только вчера еще. Так целых два дня уже. Соскучился? Держи. Ну поехали! Сашу тормозни. Подержи-ка в управлении. Так там латош. Хорошо. Наташа знает, что делать. Лёш! Давай. Едем, едем. Побудь а на телефоне. Угу.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 меня внимательно К городу по андреевскому шоссе едет машина серебристого цвета парки сияют Связывайся с наружкой пусть его принимают постараюсь его задержать насколько смогу все отбой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 Нечисть лучше. Маркел, не взрывайся. Я смотрю, ты, видать, попутала. Короче, сам эту кашу заварил, теперь поможешь мне ее расхлебать. Что я сказал?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 И старика выманем. Интересно, а как ты собираешься избавиться? От погожи. Вот постановление на арест гражданина Маркелова. Ты опоздал Сюнуля. Я свой раньше взял. И как видишь, уже арестовал его. А вот постановление арест полковника погожего прошел ознакомились исполнять за мной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 Тогда полковника закрыли. Кто? Да свои же и закрыли. Значит, у дальнобойщика развязаны руки. И кто бы за ним не ни стоял, они снова выступят по беспределу.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 Замелин. Что? А, черт! Сейчас буду. Давай туда, я прикрою. поторопись со мной. Еще не видишь, я за... Ваша табличка. Какая табличка? На ваш новый кабинет. За одной кабинет посмотрите. Ладно, жди меня здесь. Приведут Маркела Пусть ждет в кабинете. Понял? Понял. Ну что, ты скоро? Да, Все.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 Нужно арестовать Замелина. У нас недостаточно улик. Это во-первых. А во-вторых, я не смогу даже отстранить Замелина. Его назначили на мою должность, его. А меня отстранили от продолжения расследования по делу Шутника. Значит, Погоша будет сидеть? Ну... Не смотрите вы на меня такими глазами, ребят. Но я постараюсь что-то придумать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 Сделаешь все, как надо, будешь жить долго и счастливо. Но если нет, меня не себя. А где гарантии, что убрав старика, ты не разберешься со мной? Ну, какой мне от этого прок? Мне от тебя, от живого, намного больше пользы будет. Ты у меня еще воровской общак контролировать будешь вместо старика. А как ты собираешься своими разбираться?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 от своих же. Они точно нас не увидят. Не должно, если не вышел А потом мы сейчас слишком далеко от них. Получается, теперь ты в роли линибоящика. ты если бы я? Если бы ты руководил операцией, а не замену, Ты бы обязательно проверил вы, так? Не отвлекайся. Нам сейчас главное его найти. Забыл.